Хей, hey бро! Сегодня приготовил топ-сборку, и присаживайтесь поудобнее, бери хуавчик, приятного аппетита! Сегодня хочу показать вам сборку. Сам в 2019 году. Она идет как на мощный, так и на слабый ПК. Ты можешь ее скачать, когда будет 15 лайков на этом видосе. Перейдем к сборке. Я добавил скины, много тачек, EMB для красивой картинки, оружки, худ, много клея, звуки выстрелов, эффекты, карты, тайм цикл, дороги, анимация, ну и еще нам делать без растительности. Так вот, все это прикольно сочетается в этой сборке, и, естественно, это красиво. Лан Васаби, ты видишь эту сборку у себя на экране, и если нравится делись с друзьями видосом. Добиваем 15 лайков и выкладываю эту сборку в описании. Гэнкс! Эй, йо, бро! Спасибо за просмотр! Удачи и до встречи, Нигер.